После того, как сформирован список товаров, необходимо принять оплату. Чтобы принять оплату наличными, нужно нажать кнопку «Наличные». Откроется форма «Оплата наличными». В поле «Внесено» по умолчанию отображается сумма, равная сумме в поле к оплате. В этот поле следует ввести сумму, полученную от покупателя. В поле к оплате отображается итоговая сумма чека. В поле сдачи по умолчанию отображается 0. Значение в этом поле будет рассчитано автоматически. После ввода в поле внесено суммы, полученные от покупателя. В поле внесено вводим сумму, которую получили от покупателя. Тогда в поле сдачи отобразится сумма сдачи. Чтобы пробить чек, нажимаем кнопку Enter. Форма закроется и будет распечатан чек. Чтобы закрыть форму оплаты наличными и продолжить работу по формированию чека, необходимо нажать на кнопку с изображением крестика.